Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас очередная кухня инфодайвинга, которую мы не отсняли, не успели отснять вчера, поэтому мы делаем это сегодня. И она быстро выйдет в эфир, ее быстро смонтируют. И расскажем мы о тех результатах, которые были в инфодайвинге за неделю. Итак, сперва пойдем про детям. Пройдем по детям, Один. потому что как-то последние наши выпуски, мы отошли от этой темы, и многим кажется, что, наверное, они замолчали. Фильмов не выпускают, стримов больше Олечка Сергалеева не делает, не и они сами ничего не рассказывают, и, наверное, это подозрительно. Так вот, ребята, фильмы мы будем выпускать, но мы меняем формат и работаем над новым форматом. И мы будем делать акцент на стопроцентных изменениях, когда все параметры жизни у семьи выстроились. Не давая бонусов мамам и папам, дабы они потом не могли завалиться в какие-то состояния, которые мешают выходу из аута детей. Поэтому никаких промежуточных фильмов, ничего. И вообще фильмов будет мало. Я думаю, для доказательства того, что, все, что мы делаем, достаточно того, как распространяется на нас сарафанное радио. Это наша реклама, кстати, самая лучшая. Самая крутая, на самом да. деле, реклама. Вот как поправился ребенок в США, оттуда пошла партия детей из США. Поправился ребенок в России, из той местности пошла партия детей. И мы понимаем, это рекомендации. Это рекомендации, и это прекрасно. И больше не надо, потому что больше не переварим. Мы и так на износ работаем. А вот все, что касается стримов, Олечка Сергалеева нам по пообещала в чате мамочек Это, кстати, ее инициатива была возобновить И чтобы новые мамы могли рассказывать о том, как меняются быстро их дети То есть это эфиры, когда а, мамы начинают проявляться И рассказывают в моменте здесь и сейчас, как ведут изменения То есть делают ту работу, которую мы сейчас будем делать для вас вот в этом подкасте. Итак, на этой неделе нам написала Гульнас про Семена. Она рассказала, что он пошел в развитие и у него пошли быстрые изменения в школе. А, кроме того, на этой неделе к нам пришла обратная связь а... Я не знаю, это Казахстан или Турция, я не различаю по номерам. Но, в общем, откуда-то пришла обратная связь, что грин-карту ребята получили, а мы на консультации работали именно с тем, чтобы у них появился допуск в Америку. На этой неделе у нас из наших наработок была обратная связь по онкологии, когда удалось отменить лучевую терапию, но это работали не мы, а мы обучали, а человек работал сам, да, то есть вот это то, те случаи, которые нам очень нравятся, когда получается работать у тех, у кого, кого мы обучаем, то есть мы показываем, понимаете, а для чего это важно для нас почему это важно для нас когда нам говорят вот вы две такие бабы уникальные начинают нас прессовать там или пытаться самоутвердиться это делают как правило недалекие мужчины но это есть ребята не разобрались мы еще со своими мужскими подсознательными заморочками потому что у нас такие отражения еще встречаются есть над чем работать да и мы не унываем на эту тему сыр. абсолютно классно к этому относимся так вот Почему нам важно, чтобы мы обучили людей для того, чтобы они работали самостоятельно? Потому что... Вот опять меня на смех пробивает. <свят> мужики пишут, а, мужики пишут а, вы создаете секту, вы вот такие уникальные, и вокруг вас вы создаете адептов, вот таких вот дурных, которые вас слушают. И вот читаешь это и понимаешь, человек видит себя в зеркале вот таким вот. Вот он такой, это его зеркало, мы всего лишь стоим, показываем, он, и он это в Он не может этом не зеркало. видеть свое он отражение. Нет, да, да, он не может не видеть свое отражение. На самом деле, говорить, когда ты показываешь человеку, как развиваться индивидуально, показываешь на расстоянии, не включаясь в какие-то вот игры в проявленном мире, по сути дела, это единственный вариант помочь человеку осознаться и вернуться самому, в себя. Да, потому да, да, что мы показываем в зеркале, смотри, что надо делать для того, чтобы открыть свой внутренний мир. Мир и свой психический потенциал, где ты один. О какой секте идет речь, господа, отражающийся в зеркале? Поэтому, когда вот эти вещи мы видим, мы все время ржем. И для нас важно, чтобы у людей, которые у нас учатся, у них получалось... То есть мы стараемся подтянуть стажеров, инфодайеров, мы выкладываемся, действительно, чтобы у ребят получалось. Другой момент, насколько человек это осознает, насколько он благодарен за это, это его тараканы, которые он тоже увидит в нашем зеркале. И когда он там спрячется от себя или зароется и скажет, они такие плохие, они меня обидели, это ты не проработал свои обиды, это твои тараканы отражаются в зеркале, и ты сейчас воюешь с ними, сам. Видя их в нашем лице Поэтому, когда мы обучаем, мы концентрируем внимание не на вот эти бои со своими тараканами У наших обучающихся, да, мы обращаем внимание на результат, что получается И когда у человека вот получился результат, было важно для человека убрать лучевую терапию да? То есть человек понимал, что все, даже уже после операции медицина показала, что онкологии в лимфоузлах не было а их удалили уже. И человек понимал, что теперь дальше по протоколу врач обязан это предложить, но ему это будет разрушать тело, это не надо. Но надо договориться с врачом, потому что врач за тебя несет ответственность. По государственным канонам, как бы, да, и поэтому вот когда у человека получается это решить с миром и любовью, мы гордимся, мы понимаем, что это сознание человека спродуцировало историю, когда врач пошел не по протоколу, но при этом это допустимо и с одной, и с другой стороны, и это решено полюбовно, да, это важно для человека, и это здорово. Кроме это того, рост человека. да, это рост человека, это рост работы. Кроме того, мы фиксируем все результаты, все благодарности, когда нам пишут по нашим ученикам, по той же самой Ирочке одной и второй из Канады, да, Романовой Павлюковой. Они работают с животными. Знаете, сколько нам пишут, какие они молодцы. И присылают ребята. Вот надо будет суммировать это все и сделать большую мы статью на эту да. тему. Да. не успеваем просто все сделать, потому что у них реально классная работа по животным. И даже в стримах видели, когда пишут, расскажите про Ирочек, потому что мы благодарны, потому что они классно работают с животными. И, кстати, на них заявки слать на людей не надо. Мы их старнируем, и вы будете обижаться, как это было мне писали. за не почему... один раз. И не один раз. Почему вы старнируете а, нам заявку, мы на учеников подали? Потому что вы не животные, вы люди. Есть разница. Цените себя. Цените, цените себя. Вы... Есть разница Уже между здесь, человеком. Уже на человека Да. да. Вы не обращаете внимания и проявляетесь, и идете по тропе, как, где с вами будут работать как животные. Вы же не идете в ветклинику лечиться. Не надо этого делать. Да? А, а у наших девчонок хорошие очень результаты. Точно так же хорошие наработки идут у, и, и у Овсянниковой, и у Добудька клепниковой у Литвинка. Овсянникова и Литвинка сейчас работают по раздельности. Точно так же сейчас Волкова и Першина подбирают пары, и, возможно, образуются между ними какие-то пары. Это все тренировочный процесс, но мы знаем, что у ребят хорошие наработки, хорошие результаты были и в парах, и сейчас, когда они пойдут дальше, когда у них будет гармония и чистое зеркало, они смогут работать еще эффективнее. Поэтому мы радуемся всем результатам. Радуемся, когда нам пишут результаты. Вот ребята недавно Олег присылал, и еще ребята присылают, говорят, вот прямо во время курса случились озарения, и потом вот такие результаты в жизни. Прямо на курсе велась такая-то работа, и раз, вот так это проявилось в жизни. Таких результатов очень много и уже в нашем случае не стоит вопросов там, попадания в информацию, не попадания, мы просто знаем, что это так. Вопрос, знает ли это человек. То есть, слышал ли он об этом там, в своем роду или еще где-то, была ли информация на эту тему. И один из очень интересных моментов, такой тоже был, когда мы работали с человеком, и там в роду было, умирали мужчины в 40 лет, я уже упоминала это, а, угу. и потом по обратной связи пришло, да. что оказалось... У потомков на уровне прадеда была очень большая ссора с соседом, и они друг другу делали гадости. То есть, один там корову отравил, другой его сад травил, и вот... И на самом деле эта ссора была. И человек узнал это, что в роду это было. И нам рассказал об этом, что действительно, а он этого не знал, и никто этого не знал. Но действительно, в этом роду, когда вот там было много детей, и там, получается, была очень большая подавленная злость. И в какой-то ветке она трансформировалась в злость и зависть, в какой-то злость и гордыню, в какой-то да, да. разной трансформации оттенки злости. Да, да. И вот именно. те ветки, где была именно злость вот та, которая была с завистью, там умирали мужчины в возрасте 40 лет. Вот в тех ветках. А в других ветках болели онкологией. И получается, вот этот вот момент, когда четко убираешь причину, мы просто попали тогда в информацию случайно, на самом деле, эта информация не нужна была, мы работали с злостью и ее оттенками. И вот когда мы эти оттенки пособирали обратно, позачищали, получили обратную информацию, что да, пошли изменения в роду тоже. Вот. Но при этом, да, взрослых иногда приходилось хоронить. Поэтому. Возвращаясь к тому, что нам очень важны проявления, проявления э, результатов у стажеров, у наших учеников, у тех, кто с нами занимается, кто учится, кто самостоятельно работает, э, потому что это показатель того, что человек сам двигается к себе. У него в голове включается, это же я сделал, это не они сделали, они просто показали путь, да? как указатель, дорожный указатель, он сказал, иди туда, Куда клубочек покатится? Как вчера, да, на практике? Куда клубочек покатится? Туда иди, по чувствам иди. И ты придешь к себе, к себе искреннему, открытому и настоящему. И потом посмотри в зеркало и назови себя. Хочешь сектой, хочешь религией, хочешь Аллахом, хочешь Иисусом, кем хочешь назови. Этот твой таракан будет главный, который будет сидеть на троне и говорит, я сижу на троне и я правлю миром. Вот этого таракана надо будет подвинуть и жить в гармонии и любви самим собой. <свят> от эракана вскресел, надо иногда убирать. А, на этой неделе нам пришла обратная связь от мамы Есени. Если помните, мы когда-то в книге упоминали, есть у нас такой ребенок, уже больше года мы с ним работаем, он родился, и у него не включилась ЦНС. То есть он даже дышать сам не может, все органы все в порядке, но были тяжелые роды, и э, у ребенка даже нет собственного дыхания, он все время лежит на аппарате. И в принципе уже в июле прошлого года у него функция вот это дыхание, она угасала, и уже предлагали перевести в, в хоспис, где бы он и благополучно умер. Но ребенок растет, тело растет. И э, уже больше года он находится в этом состоянии. Врачи его смотрят, продолжают смотреть. И вот у него начало включаться дыхание. Она уже, как мама написала, поддыхивает сама. Когда аппарат отключают, она уже дышит сама. То есть ребенок растет и ЦНС постепенно включается прорастает и включается и соответственно меняются функции мозга и уже врачи об этом начали говорить не хотя не хотят замечать это потому что это за гранью сумасшествия находится но мама верит что ребенка все-таки можно будет вернуть и восстановить потому что в принципе, он должен был уже давно умереть, и мы иногда с Ириной думаем даже на эту тему, а может быть, не стоило вообще нам подключаться, может быть, ему лучше было бы умереть, но когда мы смотрим дальше инкарнационный цикл ребенка, мы понимаем, что если бы мы не вмешались, то, в принципе, здоровых инкарнаций вообще инкарнаций там могло бы уже и не быть. Да, то есть эта душа, эта суть, она уже была обречена, это у нее кончание было А так у нее есть возможность еще дальше играть в этой игре, дальше инкарнировать, дальше развиваться И поэтому, вот когда стоишь перед этим и осознаешь, если ты осознаешь с позиции вот одной конечной жизни То, наверное, не стоило вмешиваться, когда ты смотришь с позиции всего цикла, когда ты его видишь Понимаешь, что это глобально для души это глобальное спасение души. И в данном случае, вот когда мы так смотрим, мы понимаем, что, наверное, наше вмешательство было не случайным. Это был последний крик о помощи. Вот. Поэтому мы наблюдаем и делаем все, чтобы у ребенка все-таки включилась ЦНС уже в возрасте, когда уже все здравые периоды включения. Отсутствует в медицине, да, то есть это только чудо Господне. Но при этом это чудо постепенно происходит. Оно происходит не в один день, не вот так. Оно происходит в процессе длительной работы. И родители и работы тоже. И над собой родителей тоже. И с телом ребенка тоже. Это, это просто большой труд. При этом именно родители, кстати, именно родители и растут, и развиваются вот здесь. Вместе с ребенком. Благодаря ребенку это. Благодаря ребенку. Родители тоже выходят из будущих негативных своих да. сценариев. Да, да, да, то есть это все взаимосвязанный процесс. Амм um... Кроме того, у нас, я уже упомянула, что Олечка Сергалеева будет делать эфир в инстаграме и те мамы, которые захотят рассказать о себе, о своих переменах, либо о своих историях, которые поднимались у них в процессе работы, потому что некоторые мы все-таки, оговорюсь, озвучиваем, некоторые не озвучиваем. Мамы, те, которые захотят, подключайтесь, сейчас вы там находите Олю Сергалееву, вы можете рассказать все, что вы о нас думаете, прямо, честно, и даже если нам это не понравится, вы не особо бойтесь потому что мы знаем что э, если нам это не нравится значит у нас есть над чем работать мы люди если мы нам люди. не нравится и в то же время смотрите оля на самом деле делает очень хорошую вещь когда вот эти выкладывает общение с мамами мамы говоря в этом интервью с олей они слышат себя что они этого? видят себя они чувствуют это совсем это как знаете как раскрытие раскрытие себя вот именно в это время и идет поток, поток, который их очищает самих же себя, через фильтрацию себя. И даже чуть-чуть погодя, мама посмотрев, посмотрев на себя со стороны, она уже слышит себя по-другому, она уже видит себя по-другому, она будет видеть свои ошибки. И даже, как ты сказала, если э, что-то сказали, что-то не нравится в нас, да, и, вы это, и вы это, в этом вы можете увидеть свое же то, что не проработано тоже для вас. Это очень хорошая э, штука. Это как поэтому... выступить на сцене публично впервые, проявиться. когда ты хочешь стать артистом, проявиться. И когда ты выступаешь, то ты с одной стороны помогаешь другим людям, с другой стороны в первую очередь помогаешь себе, самому да. себе. И, и Оля поэтому обязательно возобновить. А Оля как изменилась за это время? Оля вообще. Оля за живет в счастье. Оля да. живет в счастье, поэтому и дети в счастье. Когда счастье, что может вырасти? Счастье. Счастье. А точно так же, смотри, с наших старых мам на этой неделе нам написала Оля Петренко из э, Австрии. Да. И тоже прислала фотографии детей. Как? У нее родился третий мальчик. И мы просто счастливы. Она счастлива. И дети счастливы. Дети абсолютно здоровы. Нормальная, Вообще красивая семья. Здоровая, и посмотрите счастливая. фильм, который с ней снимался тогда, когда дети выходили только из аута. Где она рассказывала, как они собирались с мужем развестись. А тут уже третий ребенок. А и они туда... счастливы. Так а сама, посмотрев начало, да, и посмотрев то, что сейчас Это просто как будто вот Небо и земля Перешли в другой мир Ну вот Просто переход Или вы вернулись? я не знаю даже как, Действительно как через портал прошли да. Это Правда, на самом деле И стали другие люди И ушли из злости, агрессии, претензий Ушли из аутизма к счастью И теперь счастливы Им не надо никакие рассказы чужие Про то, что здесь сумасшедшие сидят и вещают У них есть собственный опыт у них есть собственный опыт и собственное счастье. И поэтому а, все разговоры в данном случае уже не будут иметь никакого значения. А, по, обратная связь по консультациям нам приходит буквально в тот же день. И вот мы вчера делали а, следующие консультации, и буквально ночью упали сообщения. А, я вообще была немножко даже в шоке и обескуражена, насколько идет глубокое попадание, проработка и доставание информации из каких уровней. Да, то есть э, у самих ступор, потому что, вы поймите, мы консультацию уже утром не помним, то, что мы делали тогда. Да, да, да, да, то так, так Потому что она стирается, эта информация нам не нужна, она стирается полностью, и поэтому, когда ночью пришли, пришла вот эта обратная связь по одной, по второй консультации, э, ты только сидишь и понимаешь, какая глубина попаданий, какое раскрытие, ты просто лупишь в точку, и в человеке поднимается, у человека будет очень быстрая трансформация. И вчерашняя история меня... Вчера шокировала, я ее еще сегодня помню Потому что она полностью пересекалась С историей нашего Вовки Шевченки Тоже есть фильм Я не помню, там пятый, шестой Про мальчика, который, у которого не рассыпалось Высшее я, не рассыпался Игровой диск прошлой жизни Когда там барабанное дро, поле там Найдете фильм, он тоже есть И вот у него раз, вспышка, взрыв И резкая инкарнация И его выбрасывает в современность И здесь в его сознании получается не рассыпан диск из прошлой жизни и соответственно когда нету не завершен инкарнационный цикл как мы говорим и у него была прописана жизнь до 12 лет потом бы он ушел то есть дальше жизни не было и мы это понимали и мы тогда тогда еще инструментов таких не было работать как сейчас но мы тогда конкретно начали вот с этого игрового диска и пошли пошли пошли и вот э, второй ребенок, которому встретился с аналогичной проблемой, тоже взрыв, но это современность, это взрыв, скорее всего, в доме, скорее всего, либо э, условия там, либо, либо теракт, либо еще что-то. И взрыв, вспышка, летят бытовые предметы, голову там все, разносит тело. И э, резкая инкарнация, и незавершенный инкарнационный цикл. И тоже вот ребенок идет, идет, а ты смотришь в глаза ребенку, а там пустота. Там нету сути. И наверняка родители это видели. И аутизм, все, но при этом даже не тяжелая форма аутизма. И при этом смотришь и понимаешь, вот-вот-вот-вот, вот в любой момент раз и выключится. И родители обратились, мы смотрели, и мы знаем, что у Вовки Шевченки после того, как мы вот эти все операции провели, да, а зачистки и формирование новых структур дисковых, а Ловки Шевченки развитие капитала, красивый, красивый мальчик, здоровый учится, мальчишка, пятерке, да, учится занимается спортом. А это говорит о том, что и те техники, любые наши техники, рабочие. они рабочие. Но те техники с Ловкой все равно ты, все равно ты отработала на да, сознание отдельно, да, потом отдельно, конечно, сознание, потом да, отдельно глубину. Да. А здесь в данном случае просто взяли сразу. и контуром сразу вычистили. Да, и все. Да, вот в этом да, наш рост тоже. И мы mm -hmm. тоже многие вещи ускоряем. Да, наверное, будет трясти, потому что мама написала, что, казалось, ночью ребенка трясло, как и мы сказали. И Ирину, она же все через свое тело делает. Ирину во время mm -hmm. консультации трясло. А получается, когда мы работаем, эта информация вносится в предмомент у ребенка. Значит, ребенка будет трясти накануне. Вашей работы. Но его трясло. И вот, вот эти моменты кстати, это опять моменты линейности, нелинейности времени. Человек уверен, что время линейно. Да нифига, господа, нелинейное время. Если вы его загоняете по спирали и загоняете информацию, то информацию загоняется в предмомент. Иначе она у вас не проявится в моменте. Для того, чтобы отредактировать момент, информация загоняется в предмомент. Ну ладно, это такие тонкости, которые непостижимы уму логичного человека, который говорит, нет, вчера это вчера. Сейчас это сейчас, а завтра это завтра Но завтра сформировано на самом деле во вчера А вчера влияет на самом деле на завтра И соответственно информация И ум взламывается И заклинил И сразу пошли до обвинения нас, секта Ну что еще может сказать, мужик? А еще, а наш юрист, помнишь, что говорил? Не отпущу я этого юриста а, а, Место да, юридической да, да, консультации, да, да, да, когда у него заклинил мозг, да, он начал рассказывать, что он кушает, что он не кушает. Ой, как он постится. Потому что религиозные программы так включили у него. И он начал рассказывать, как он постится. И я так сижу и думаю. Блин, Вы заплатили, чтобы послушать. Блин, ты еще аналискала, принеси. Чтобы рассказать, как проходит процесс пищеварения. Вот он ум. Вот он ум. Конечно, такие чокнутые приходят и выносят мозг. Кстати, кто видел, у меня под закрытой ролик, ссылка лежит ролик, как я машину, обзор своей машины делала Там даже вот просто, мне надо было капот открыть. Я первого попавшегося мужика. Мужчина, выбирал. мужчина, мужчина. Мужчина, вы умеете открывать капот? Мужчина говорит: А, а он счастливый, несет бутылочку. И он мне вручает бутылку водки и открывает капот. А я держу самую большую ценность. Вот он, когда момент такой, когда мужчина доверяет чужой, незнакомой женщине, чтобы открыть ей капот свою самую ценную бутылку водки. Это, вот эта вот искренность абсолютно чистая, Она, она делает, она взрывает мозг, и мужчины действительно открываются, и не надо тогда их давить, прессовать, ломать, ругаться на них, загонять их в эту же самую бутылку. Женщины, это все мы делаем, своей да, дурью. Да? Поэтому это все о гармонии и об искренности вашей искренности. Поэтому вот когда искренне общаешься и искренне что-то рассказываешь, то это доходит... Далеко, глубоко и основательно. И тогда не надо ничего придумать, лгать и хитрить. Потому что, вот опять, когда мы работаем в консультации, делаем консультации для восточных семей, ложь и хитрость, она просто идут просто красной нитью. Потому что там, вот на тех землях, это в отработке, да, точно так же, как, например, в Беларуси гордыня и зависть, да, и жадность. Uh -huh. а, и так далее То есть в каждой стране есть свои особенности И на это не надо а, Обижаться там а, Винить себя или еще что-то делать Реагировать там какими-то низкими состояниями Надо осознать, во мне это есть Да, я имею право это иметь в себе Я такая, да Но я не хочу, чтобы это а, Делало меня несчастной Я хочу быть счастливой Значит я сейчас туда направляю внимание Поднимаю, осознаю и завершаю И дальше кайф и просто кайф. Вот эта внутренняя чистота, она помогает отражать информацию клиента чисто. И вы видите все косяки, какие есть в подсознании клиента, когда вы сами являетесь чистым зеркалом. Это информация для учеников, стажеров и тех, кто занимается. А еще на этой неделе к нам пришла информация, уже давно мы тоже работаем с ребенком из США, от Джейкоба. Мама написала, что Джейкоб уже ест мясо. Три года уже... даже не мог дух переносить. Переносить надо. Мало того, у Джейкоба вообще очень много изменений. Он повзрослел, и он нормально выходит из аутизма. У него, да, есть свои особенности в поведении, ну, у каждого ребенка есть особенности в поведении Но это уже не аутизм Нету агрессии, нету каких-то проявлений вот с умственным отставанием Ребенок тихонько развивается И вот сейчас у него восстановилось питание Он начинает кушать мясо, он берет эти бутерброды и прекрасно А самое прекрасное, что мама продолжает работать Мама очень медленно У маме не было вот этого огня жизненного маме не было силы И мама была очень сильно раздавленная и маму, вот мы все это время собираем маму по кусочкам. Она, знаете, как терминатор так стекается, стекается, стекается Она да? собирается, собирается. И мы видим, как она собирается, мы видим этот процесс. И мы понимаем, вот мама дособирается уже все, Джейкоб идет в здоровую жизнь, мама идет в счастливую жизнь. И у мамы главное сейчас помочь маме открыть путь в реализацию. Как только мама уходит в реализацию, все. Именно счастливую реализацию по душе. все У нее будет здоровая семья, здоровые дети, здоровые отношения и так далее. Но ну, это путь длиной, вот, наверное, уже в три года, да, или два с половиной. То есть, это большой путь. Два с Каждый идет в своем темпе. Не надо торопить, не надо ускорять. Есть вещи, которые просто надо обратить внимание и сказать: вот здесь, вот здесь, вот здесь, и человек дальше двигается. Каждый идет в своем темпе. Не все бегут марафон там, с космической скоростью. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Еще на этой неделе э, пришла информация и про Егора, и про Диму Волкова, и про Евстафия. По Евстафе мне понравилось, что он уже и смывает, и купается, и в туалет, и, и все остальное. Вся бы того, у кого Евстафия пошла, кстати, очень быстро пошла. И здесь отдельный респект мамам, у кого, и вот и мама Егора тоже. Мамам, у кого быстро идут дети. Это быстрые перемены в мамах. Мамы включились. Да, именно мамы вышли из наблюдения, а стали сами работать, сами. Вместе с ребенком развиваться И ребенок начинает развиваться И вот, кстати, предрасположенности Когда дети выходят из ауто У нас есть мальчик Даян У него папа футболист Папа мало участвует в процессе воспитания Потому что он ездит Он футболист да, И занимается воспитанием мама И поначалу, когда мы только выводили Кстати, очень быстро Даян тоже вышел Мы с ним только в начале лета начали работать он, он просто, ну правда очень больно мы делали маме поначалу Просто маму так, и мама пошла Но мама занимается с ребенком И мы поначалу не видели его предрасположенности. А вот последняя работа с Даяном И мы четко видим, Даяну надо дать мяч Мячик, да. И он тоже будет заниматься футболом Вот вам и отец, вот вам влияние отца Вот вам и контрольный в голову отца Представляете, вот так информация передается. А теперь отец подключается, обучает ребенка. да? Вот. Там еще отца подключить, ну, там отца футбольный мячик вместо халавы. Да, это я понимаю. Но вот, вот просто представьте, вот сейчас подключить отца, подключается к ребенком, играет. Все, понимаешь? Мама включилась, папа да. включается, все. Если папа вот через это обучение футболу ребенка включается в обучение Даяны, все. И у папы мозг на место да да да, да, да, да, да. А пока футбольный мячик. Ну, давайте хотя бы <с через <с футбольный мячик и попинаем его. А, вот. Но а, в любом случае это процесс. И это процесс интересный, дети поправляются. И на самом деле в каждой семье зажигается вот это вот солнышко. Солнышко счастья. Солнышко а, изменений, перемен, когда... Идут, они идут чистые, открытые в счастливую жизнь. Они создают свою счастливую реальность. Им не надо отрабатывать какие-то дурацкие кармические сюжеты. И вот когда на все это видишь, действительно внутри наступает такое умиротворение, такой кайф от того, что, от того, что ты делаешь. И этим невозможно не заниматься, и от этого невозможно не ловить кайф. Просто счастье. И не надо ничего другого придумывать. Просто счастье. Блин, как я тащусь от своей работы просто невероятно. Да, потому что на самом деле интересно. Это наш интерес. Да. А еще на этой неделе мы написали очередную... Я не знаю, сколько страниц книги «Глубина», потому что мы подняли Глубина. очень большой пласт и мы его разложили просто по полочкам. Мы его раскладывали на самом деле больше месяца, а просто вот сейчас мы его быстро через осознавание записали, и мы понимаем, что еще один пласт будет подниматься, и книга «Глубина» еще не закончена. А вот, и а, книга «Инфодайвинг. Знания» она ждет, ждет, когда… Типография отдаст нам предыдущие заказы. Просто очень большие деньги вложены, и типография не справилась с этим объемом работы. Она отдает нам предыдущие заказы, мы заказываем знания, заказываем по чату книгу. И к этому моменту мы сверстаем уже глубину, и мы надеемся, что сверстаем практики. Потому что по практикам тоже возникают вопросы. Все-таки это будет настольный учебник, инфодайм практика. Уже больше половины практик описано, еще там... Осталось дописать, и она тоже пойдет уже в верстку, в коррекцию, потом в верстку. И эти книги мы уже сделаем отдельным заказом, который, который будет, как справиться, типография. Мы решили издавать все в Беларуси. То есть мы изучали Россию, мы изучали Европу, мы изучали США. И, ребята, вот извините, вот я буду говорить то, что лично я думаю, да. Я очень часто слышу о том, что у нас там жестко в стране все Что здесь режим, что здесь диктатура, что здесь, здесь, здесь Здесь ограничения прав, свобод и так далее И, наверное, можно поверить, там, глядя на те события Если вы будете смотреть телевизор, что вам будут показывать Но если мы берем тему аутизма и берем наши книги То я знаю, что в Америке им не дадут выйти В Европе им не дадут выйти Потому что на определенный момент Какую-то часть издадут, а потом в какой-то момент зарубят Зарубят, потому что то, что мы пишем Противоречит представлениям социума То, что мы пишем, освобождает человека От безумия коллективного Делает его неуправляемым не придурком, роботом А включает разум И разум говорит Слушай, ты пришел в этот мир свободным, Ты пришел играть, ты пришел создавать, творить, проявляться Ну так твори, проявляйся Тебе никто не мешает, тебе никто не просит. Посмотри, что ты создаешь. Если ты создаешь войны, mm. то разве это о разуме? Если ты создаешь болезни, разве это о разуме? Так давай задумайся, что ты создаешь. Если ты другому человеку строишь дом, который ты знаешь, что сделал некачественно без цемента, что он рухнет, ты кому строишь? Это ты себе строишь. Ты плюешь свой колодец, чтобы родиться потом инвалидом. Если ты обманываешь, обвешиваешь и так далее. Давайте, если уже брать. Ты кому это делаешь? Ты себе это делаешь. Ты просто не хочешь в этом признаться, Ты потому что выносишь ответственность за свою жизнь. На кого угодно, на государство, еще на кого-то, еще на кого-то. И в этом плане оказалось, что самая свободная страна по парадоксу – Беларусь. По самая парадокс. образованная и самая здравомыслящая страна по парадоксу – Беларусь. И мы исследовали разные страны, где, где, откуда начать, где будет точка запуска этой информации. И оказалось, Беларусь. Вот как не крутить. Да и плюс мы ее любим, эту белорусскую, да, да. свою, родную. И я еще раз коснусь наших книг. Наши книги, книги как волна. Они, вот когда читаешь с первой, ты пошел как волна вверх, вниз, вверх. И потом вверх волна становится еще больше. Вот именно так. Потому что она идет в, стр... в последовательности, как мы шли. И там действительно первая... Управление восприятием, оно... Управление восприятием выводит из объективного восприятия. Просто человек в объективном начинает читать, даже если он очень умный, и даже если он весь такой научный, он начинает читать, ну да, да, с этим соглашусь, с этим не соглашусь. Потом он доходит до гипноза, до систематизации и говорит, ну да, здесь в принципе не чушь написано, здесь нормально. Здесь уже и рефлексы есть, и Павлов тут где-то каким-то боком пробегал, и все нормально. Пришли к точке, да? А, а потом, когда начинается э, инфодоник надсознание, дальше формируется авторитет, авторитет, авторитет – авторитет да, – результат, авторитет да, – результат, авторитет – результат. То есть у человека, ну да, с этим не поспоришь, да, есть да, такое да, дело, да? да? Потом следующее, так. <смех> <смех> смыли, <смех> В сумасшествие смыли. Но это подсознание. Угу. И хотите вы или не хотите, Но... почему до сих пор подсознание не исследовано, и его называют бессознательным? Потому что первый вход туда это сумасшествие. То, что мы запрещаем себе вообще это, это сумасшествие, это там за, это, это... <как> бабаешки. Бабыешки. Мы всех этих бабыёшек достали, описали и все. Потом. В следующую книгу выходим в счастье. Мы выходим, выводим человека в баланс, в счастливое состояние. Осознанно, замечу, читая. Потом в коллективное бессознательное, чтобы действительно уже найти, да где же все-таки это бессознательное, да. И уже к этому моменту полностью разрисована психика, и как она работает, как работает мир, как да. пишется информация. И, и потом, потом дальше знание, а знание тоже подключение к источнику. Вот оно, валишь, знание. Рост рост уже. рост. уже пошел рост. И после этого пошла глубина. Пошли в точку. Точка – это я. И, кстати, если уже говорить о «я», на, последней, э, на последнем курсе мы там выводили в состояние, в определенное состояние сознания людей, когда четко человек осознавал вот это, чувствовал единое «я», да, и когда единое «я» есть, да, вот есть «я», «я» и все, и все остальное создаю «я», и ты находишься в этой, на этой глубине, где ты четко осознаешь, ты чувствуешь это, ты проживаешь, и ты знаешь, что другого «я» нету, есть «я». Вот просто я. Ты целостен. Ты, целостен. Ты целостен. Я. И вот в этот момент, если человека сконцентрировать и задать, задать вопрос, кто я, и пошла игра. Первый вынос. И пошел, и пошли роли. Кто я? Я мать, я многодетная мать, я психолог, я экстрасенс. И теперь представьте, если это кто я, да, и пошло на неосознанности, да, то какие мы получается создаем игры как, как, как вот... я великий маг да. я великий затея причем, причем самое интересное <с <с из <с изначально <с я да кто я и сразу отсюда вышел да. уже и, и пошел, а я вот уже здесь, пошел и да. уже все и все а когда ты осознаешь это я ответственность целостность эту чувствуешь знаешь чувствуешь полностью осознаешь то ты осознанно создаешь вот эту игру. Ты не спрашиваешь, кто, кто я? я. А, а я знаю. Я себя. Да, ты я знаешь в шахматной партии. Всё. Сейчас Конь. Да. И я хожу так. А это разное. А состояние. я ферзь, и я хожу так. Да. А я пешка, тут -ту, ту Здесь я буду пешечку играть. Интересно. Мне интересно пешечку сыграть. Я знаю, что создаю. Я не спрашиваю, кто я. А я знаю. Все. Я создаю. это совсем другая игра. <как> Это интересная игра и это кайфовая игра потому что она построена закон парадокса вот чтобы вы понимали в основе закона парадокса когда видишь первичное переотражение ты понимаешь там идет степ. юмор причем юмор он настолько искренний открытый чтобы ребенок который в вас внутри живет хохотал от счастья когда он играет вот в эту игру под названием жизнь вот в этих состояниях пишется вот это симуляция в этих состояниях состояние искреннего счастья юмора и стюба вот да именно искреннего интереса да юмор легкости легкой легкость, легкость дыхания легкость жизни легкость вот это вот состояние легкое полета Кайфа. интересно кайф кайф кайф вот этот вот кайф когда ты как в детстве ждешь следующий день блин как мне интересно. Вот это, вот она. Вот она жизнь, а не та, что ты тухнешь. Скоро старость. Бля. Ой, извините. Кстати, а старость это болезнь. А старость это болезнь. И мы это разложили. Мы заражаемся ею сами. Сами заражаем себя. Мы идем сюда, это информация Из... старости. Mm -hmm. Но это тема отдельного стрима. Да, это... Все, спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо. До встречи, друзья.